Есть такие индивиды, которые нехило поджигают задницу в рейтинге. Они бегают с режиками и пыряют всех направо и налево, сея грусть и хаос. И поэтому пришло время вызвать его. Но сначала... Здорово, мужские мужчины! Встречайте, Гриша Трюков. Этот мужчина с миловидной внешностью рекомендует тактику темной подмородни. Поэтому вооружаемся грязной грязью и берем перки Форрест Гамп, и... Почему говнай? А потому что благодаря этому перку у Гриши будет два топора в кармане. Как ты понял, Гришка очень, очень сильно любит топоры. Поэтому не забывай про сменку и бери в бой с собой рюкзак с мешуткой, который в нужный момент прикроет твою спину от пукачел. Естественно, не забываем про фукиш, чтобы фиксить обзор противникам. Далее берем клюшку для гольфа. Это же для гольфа, мужики, приблуда? У нас почти каждого водила с такой гольфической приблудой ездит. Или это все-таки хоккейная клюшка? Я что-то не понял. Короче, берем эту палку. Далее, берем навык оперативника. Ну что, пацаны, аниме. Гришка очень любит чувствовать себя героем этих фильмов. А еще, по приколу, Гришка берет вот эту волыну. Сейчас я вспомню, как она называется. Трюкач, пердач. Э, взял мяч хуяч. Сосач. А, точно, сикач. Кстати, вот знаете, мужские мужчины, поиграть комплектом Гриши трюков меня смотивировали противники. Я не знаю, может быть, мне случайно попадаются. Может быть, люди специально при виде меня начинают с режками играть. И во что бы то ни стало, желают выркнуть Огненского и заскринить. Я, в принципе, не против такого движа. Всегда в колдушке под конец сезона в рейтинге творится какой-то трешак. Потому что у всех уже давным-давно набита легенда. И чтобы себя хоть как-то развлечь, ребята начинают превращаться в мани. Но я, брата-братья, рекомендую брать именно топорики с перком шапне. Это гораздо интереснее, чем просто бегать и махать ножом. Тут можно хорошо потренировать подвижность с уходом от выстрелов противника, так и предугадывание движений того же врага. Тем более, брата-братья, я ознакомился с почноутом нового сезона и нашел баф к скорости метания. Гранат, дымовых, флешек и, естественно, топоров. То есть смысл тренироваться все-таки есть. Также в этом патчноуте я увидел очень интересные пункты с бафом дамага у некоторых пушек. И я уверен, что в седьмом рейтинговом сезоне новой метапухой будет ХВК-30. Поэтому я обязательно после обновления ее рассмотрю и расскажу что да и как. Ну и конечно же я жду новую, интересную снайперскую винтовку с разрывными патронами. Пару мыслишек у меня уже есть, как можно эффективно подрубать Бомбермена в рейтинговом бою. И я обязательно вам это покажу. Но вернемся к нестандартному сетапу, а именно к такому оружию как метательный топор. За все время игры в рейтинге я крайне редко встречал людей с топорами, и это понятно. Из всех кандидатов летательного оружия, именно с боевым топором нужно учиться играть, ведь его не швырнешь куда попало, в отличие от коктейля Молотова, который к нам успешно иммигрировал из серии очков. Брата-брат, брат, а ты вот как считаешь, нужно было ему оставаться в серии очков или же ничего страшного, что сейчас он просто повсюду? Напиши обязательно это в комментариях. Хочу признаться, что с боевыми топорами хардкорно бегать, потому что каждый ваш промах – это ваша смерть. И чтобы закалять тактику с анализом карты в игре, я настоятельно рекомендую хоть раз-два дня бегать именно с таким сетапом. Очень полезно. А еще мужские мужчины, прямо сейчас давайте поддержим. Брата-братский канал Кликлай. Антошка старается совмещать учебу и продакшн киноматериалов. И поэтому мы сможем увидеть фильмы про сборки оружия, хитбоксы персонажей, советы по быстрому выполнению сезонных заданий, а также дуэли с подписчиками и, конечно же, актуальные новости. Мужики, я буду вам очень Признателен, если вы напишите ему что-нибудь приятное в комментариях А еще обязательно участвуйте в его конкурсе Который он специально организовал для своих зрителей Давайте поддержим, братик Ссылочка в описании Хочу кое-что интересное вам рассказать, брата-братья Но сперва давайте глянем рандомные комментарии И, конечно же, топовые Сейчас я хотел бы поделиться личной информацией о себе. Ведь нас нехило так прибавилось, и многим интересно, кто я и чем живу. Мои олды, конечно, все это знают, но несколько фактов им будет в новиночку. Итак. Я живу на окраине Подмосковья в небольшом поселке городского типа. Закончил Московский государственный областной университет, факультет безопасности и жизнедеятельности, работаю, ну а точнее служу в федеральной противопожарной службе. Проще говоря, я душила или же пожарная, кому как привычнее на слух. Именно поэтому мой кинотеатр и называется Огнянский. Так уж вышло, что сегодня 13 октября мне исполняется 25 лет и именно в этот день мне хотелось бы поделиться с вами личным эпизодом своей жизни, которым я пытался штурмовать судьбу. До ютуба я пытался заниматься музыкой, но никакого эффекта за собой это не повлекло, потому что нужны большие вложения, ну и, конечно же, связи для продвижения. Поэтому, если тебе, брат брат интересно, у меня в копилке два EP и один сингл. Проект мой назывался LoRa Slump, он, естественно, сейчас на паузе, но послушать его все же можно. Либо прям в ВКонтакте с бумом, или же в Google Play, в Apple Music, а также на всех популярных музыкальных стриминговых сервисах. И если ты давно хотел посмотреть, как я выгляжу, то там в профиле моя старенькая фоточка есть, где я молотый горяч. В общем, мужики, к музыке я обязательно вернусь, но уже под своим огненным именем. Спасибо всем, кто со мной. Мы обязательно сделаем красиво. А сейчас для вас играет Лоур Сламп с композицией Самолет. Мой дом кувырком, Кто остался тот герой Без тебя мой самолет разбивается облюд Как так? Виноват Неудачный был расклад Ночь сегодня холодна Я найду тебя, я найду тебя, мой Ночь сегодня холодная, я найду тебя, я найду тебя. Не дай мне событий этих звездных ночей. Мое сердце роняешь, карман для гвоздей. Сколько боли еще нам придется терпеть, Только падают слезы на эту посте. Идим все в порядке, падаем вниз Только держись, только держись